Короткое, самое главное, наверное, это достижение результата, которого мы сегодня добились, это самое главное. Что касается содержания игры, то можно как бы, ее разложить на несколько частей. Это там, до забитого гола где-то и до второго нашего забитого гола. Ну, уже после второго как бы, было полегче, до этого была напряженная игра. Что касается первого тайма, то есть... Неплохо действовали в начале, то есть забили голос со стандартов, да. И имели еще предпосылки для взятия во втором тайме. Единственное, что, наверное, не очень обрадовало, это то, что очень много было невынужденных потерь, из которых соперник, при особенно развитии нашим атак, мог воспользоваться. Наверное, вот это немножко как бы не радовало. Что касается второго тайма, то неплохо, как говорится, вышли, опять же начали создавать моменты. В моменты потом забили гол, ну и как бы там вышли замены, то есть и уже после забитого гола, наверное, уже Брест тоже раскрылся. Началась такая обоюдная игра на встречных курсах, где мы потом еще забились. С пенальти атаку где еще могли реализовать. Единственное, что в конце, конечно, не понравился, это отпущенный гол. вопрос. Скажите, вы устали за эти люди? Лично я, либо команда? Лично. Ну, как сказать, наверное, в первую очередь, пусть... главное, чтобы команда не уставала. Я могу устать, а мне важно, чтобы была команда готова. А команда устала. В некоторых моментах да, но я думаю, что мы всех в одинаковых условиях. И Брест ездил на далекий выезд. Мы играли тоже далеко в Пинске. И еще к тому же, как я сказал, для болельщиков сыграли, наверное, интересный матч. Затратили очень, наверное, много силы и энергии потрачено было в этой, в этой игре, в противостоянии. Артем Викторович, был заменён сегодня вынужденным милием на 23-й минуте. Так, ну да, остановился, но, опять скажем так, не совсем прорезло. Есть какая-то информация? с вашей Пока тяжело сказать, но, видите... М -м После обследования, наверное, будет. Но, к сожалению, скорее всего, что это рецидив, то есть травма, которую он получил, к сожалению, наверное, скорее всего. Не знаю. Пока я ничего с доктором не общались. Во а вторую игру у Ивана Бахрова не удались пенальти. Это психология, может, как-то беседовали с ним. Ну, я думаю, что это не психология, это ну, что касается этого пенальти, второго пенальти, то, что он не забил, это ничего страшного в этой игре. Потому что вот этого пенальти касается, я думаю, что, скорее всего, у нас есть такие как бы, договоренности, то есть футболист, который зарабатывает пенальти, он не берет. К сожалению, у него Ваня, наверное, думает просто так, мы это говорим. Как бы нарушил он игровые вещи, которые нельзя нарушать.